И последняя десятка. Да. <смех> так, так, я так, кто-то у нас твою. Привет, Мона. Пока, Райден. <смех> я жизнь, удаляй геншин. Удаляй <смех> геншин. Удаляем геншин, говорится.